Территория реновации Олимпийского парка. Башню какую-то поставят. Пирамиды египетские вот тут тоже сделают. Город полностью для электромобилей. Синьков, Яндекс. Уже открыли офисы в Сириусе. А здесь бар. Смотрите-ка будет даже. Нифига себе. То есть можно купаться, выйти, залезть вот в такую ракушку. А потом и спить здесь какого-нибудь чива со старенького. Да, чего за хире они сделали вообще? Прописка Сириуса не решает абсолютно ничего. Значит, господа, сегодня у нас видос будет про объект рядом с Сириусом. Но начнем мы его с булочной. Здесь делают самый вкусный кофеер, самые вкусные булочки. И мы сейчас подкрепимся как следует. Пойдем на море посмотрим, но уже потом съездим на объект. Такая вкуснятина, да, здесь лежит вот вам набережная Олимпийского парка, а из самых лучших на сегодняшний день в Сочи. Здесь, кстати, вот еще белый песочек есть. Привезенный, кстати. Причем, заметьте, да, что он не у моря находится, а здесь, где волейбольные площадки. но ну, вот тут ребята еще и футбол гасят, потому что там его вымывают. Вообще, пляжи Олимпийского парка, или ныне Сириус, они, наверное, считаются самыми инфраструктурными на сегодняшний день в Сочи. Потому что здесь есть и тенек, и он, кстати, по-моему, бесплатный. Лежачки стоят каких-то денег. Народу немало, конечно. Что, что может быть прекраснее? Съесть булочку с вот таким вот видом на море на вытащенном по Где еще рядом загорают люди. Сейчас как в рекламе будет. Ад. И на самом деле здесь, и правда, создается курорт Атмосфера. Все приехали со разных уголков нашей большой страны, да и не только страны. И кашлю здесь на уши пляжа на Да, ну, мы с вами отправляемся на Эмеритинский высот. Но если вы думаете, что мы вот так вот по щелчку туда приедем, то нет. Я еще сейчас нацеплю камеру на шлем и прокачусь по самому Сириусу. И уже позже приеду на Эмеритинский высот. Господа, мы с вами оказались на жилом комплексе Эмеритинские высоты и сегодня мы с вами про него поговорим. На самом деле давненько я уже сюда собирался приехать, а у нас какие-то были такие скомканные обзоры о том, что он и зачем он нужен, ну такие прям вот просто вставочками, а сегодня мы поговорим прям про него конкретно. На сегодняшний день, как вы видите, уже видны три корпуса, по крайней мере их расположение. Первый, второй, третий, и там еще будет чуть дальше коммерция располагаться. Давайте, наверное, начнем с того, что все это находится прямо через дорогу от Сириуса. То есть вот Сириус, там же расположились все эти набережные, откуда мы с вами начали, школа, образовательный центр Сириуса, и здесь же еще строится вся эта инфраструктура Сириуса. Я потом зайду еще сюда в офис, покажу вам просто буклетик, что Сириус будет представлять из себя, если вы вдруг не знаете или не видели. То есть вот здесь вот строят сейчас концертный зал, чуть дальше строят центр единоборств, университет, один из корпусов уже готов, ну и там на самом деле очень много что планируется поменять в Олимпийском парке, и примерно это займет, наверное, года три. Так вот, Эмеретинские высоты находятся ровно через дорогу от него, и это уже не сказать так, что прям курортная локация, то есть место для жизни, но и в принципе и курорт. Тоже можно совместить. Строятся дома по ФЗ-214 с применением эскроу-счетов. Дается это все в четвертом квартале 23 -го года. То есть через полтора года, в принципе, не сказать, что долго, учитывая, что у ребят уже действительно большой темп работы выполнен. Кстати, это одна из небольших строек вообще в городе, которая использует башенные экраны. То есть у нас... В принципе, очень сложно поставить башенный кран на стройку, но здесь они применяются. Как бы это ни звучало, может быть смешно, но в Сочи это именно так и делается. Здесь, как видите, их три, поэтому ребята строят со всеми нормативами, по ГОСТам, и дома у нас будут монолитно-каркасные. Теперь давайте по внутренним планировкам. Площади начинается от 33 до 45 квадратных метров. Да, кажется, что не густо. Кому нужны побольше площади, их можно объединить. То есть, по сути, весь этаж объединяется, кроме двух квартир. Поэтому вы спокойно покупаете две соседние, рубите между ними стену, и у вас получается огромная квартира с нормальными видами на море, на Сириус, который также сейчас перевоплощается. Сам проект ребята позиционируют как бизнес-класс. То есть у них здесь будет охраняемая территория, подземная парковка, консьерж, который будет бдить за всем, что происходит. Будет бассейн с подогреваемой водой, будут детские площадки, спортивные площадки, но ну и кстати помимо подземной парковки еще есть 400 стихийных парковочных мест на сегодняшний день, кстати, вы видите только одну секцию блока, которая построена. То есть здесь одна часть и здесь будет еще вторая. То есть под нее вот залита такая площадка. Кстати, хочется поговорить сразу о видах. И, наверное, чуть позже мы поговорим с вами по цене за эти виды, какая разница между ними составляет. Но если вы, например, собираетесь рассмотреть квартиру, то примерно до третьего-четвертого этажа вы будете смотреть либо в стену, либо в забор, либо в соседа. Если вы хотите прям хороших видовых квартир, то... Эту сторону, наверное, не стоит рассматривать, но она самая дешевая. И если вы гонитесь за видами, то тогда, наверное, есть смысл рассмотреть торцевую, либо квартиры, которые смотрят в эту сторону, или в ту. Здесь вы до этажа, наверное, 7 8 ничего толкового и не увидите. Но квартиры расположены так, что с каждого балкона вы будете цеплять вид на море. То есть даже если она у вас будет смотреть в опорную стену, которая здесь будет, вы все равно с балкончика будете видеть море. Ну, примерно вот такую вот полоску как сейчас, может быть чуть-чуть поменьше. Для тех, кому вид не важен, но важно именно расположение и концепция самого дома, вы, конечно, можете рассмотреть опорную стену, а если вы хотите прям купить себе квартиру с видом, то придется доплатить. Если просто рассматривать на квартирах 44 квадратных метра, разница между ними будет составлять 5 миллионов рублей. Торцевой квартирой и квартирой с видом в опорную стену. Теперь давайте поговорим по цене. На сегодняшний день цена за квадратный метр составляет от 370 тысяч рублей до 535. Полной стоимости за квартиру это 13 700 до 23, по-моему, с половиной или уже там некоторые квартиры стоят 24 миллиона рублей. Учитывая то, что здесь будет и какая концепция здесь будет исполнена, но цена в принципе адекватная, потому что фрукты продаются за эти же самые деньги, но там комфорт класс. Здесь же ребята планируют реализовать бассейн, подземные парковки, охраняемую территорию, огороженную. Плюс отделка здесь будет совершенно другая и цена при этом плюс-минус такая как бы фрукты, эмеретинские высоты. А фрукты берут в том, что они находятся в составе Сириуса и более готовые. Эти же ребята не входят в состав Сириуса, но находятся прямо напротив него. Но еще полтора года ожидания. Так, после того, как вы послушали цену и такие понимаете, блин, что-то у меня не хватает, так бы я бы купил, конечно, но вот что-то денежек нет. Или некомфортно сейчас отдавать такую большую сумму. Так вот, ребята здесь сделали рассрочку на полтора года. То есть вы можете сейчас внести 30%, и остальные полтора года вам ее разделят на 6% кварталов. То есть вы, в принципе, будете ежеквартально что-то там платить. Но изначально нужно внести 30%, поэтому для некоторых из вас это может быть комфортнее. Давайте теперь поговорим вообще, зачем нужны эти эмеретинские высоты и кому они подойдут. А некоторые говорят, что здесь можно прям еще золотые горы заработать. Возможно, так оно и есть, потому что цена в Сириусе все равно будет расти. Но я сразу хочу вам сказать, что какого-то прям гигантского поднятия цены я здесь не вижу. Безусловно, когда застроится Сириус, когда здесь... Здесь появятся лучшие в стране концертные залы, лучшие в стране секции по спортивным каким-нибудь штукам, типа хоккея, футбола, единоборств, теннис и так далее. Когда здесь появится университет, цена, безусловно, поднимется. Но она не поднимется в два раза. То есть, может быть, это будет там на 30%, на 40% поднятие, но не более того. Пока что мы с вами видим еще строящийся Сириус, но тем не менее по нему движок уже идет. Вон, если вы присмотритесь, там краны стоят, там устроят сейчас концертный зал, который, ну я где-то читал, что он будет лучшим концертным залом по акустике в мире. Как бы в России на самом деле за последнее время действительно много интересных штук построили, поэтому в это, наверное, может поверить, потому что ну, много что сделали действительно хорошо и научились делать реально вещи. Поэтому я думаю, что так и будет. То есть Сириус сам по себе будет прекрасен, плюс его внутренняя инфраструктура будет разрастаться. Так вот, для кого, в принципе, нужны эти эмеретинские высоты? На мой взгляд, для ПМЖ, для отдыха, как дача возле моря, для всей семьи, я имею в виду. Для сдачи ее в аренду, на длительно. Ну, либо для перепродажи, но это вот нужно прям понимать, что вы здесь не заработаете золотые горы. Но как минимум спрятать свои денежки и от инфляции их уберечь, засунув их в объект, который дорожает, ну, по крайней мере, его не жрет инфляция, наверное, да. Это выгоднее, чем депозит в банке, и в долгосрочной перспективе это все равно будет полезнее. Ну и, безусловно, эти квартиры можно рассмотреть для студентов для будущих. То есть родители сейчас, например, думают, я хочу, чтобы мой сын, которому сейчас, например, лет 10, через 8 лет пошел обучаться в Сириус, когда здесь уже будет университет запущенный и так далее. Так вот, это именно для тех людей, то есть вы можете купить квартиру сейчас, и она дождется вашего сына. Если сын у вас, например, захочет обучаться где-нибудь в медицине и поедет там, в Краснодар, в Москву или в Санкт-Петербург, а, например, не хочет обучаться тем специальностям, которые будут представлены в Сириусе, то вы спокойно эту квартиру можете сдать другому студенту, понимаете, да? То есть их здесь будет много. И почему я так говорю? Потому что среди студентов образуются пары. И в кампусе их не заселят парой. А вот когда они будут создавать новую ячейку общества, им понадобится отдельная квартира. Так вот, университетская общага им этого не даст сделать. Тогда они будут снимать квартиру здесь. Ну, либо там. А как вы понимаете, в Сириусе обучение будет не бесплатное. Если вы, например, думаете, что я вот сейчас куплю квартиру в Сириусе, где-нибудь вон там, у меня там будет прописка, и я спокойно бесплатно буду обучаться в школе Сириусе. Так вот, господа, нет Безусловно, в этой школе вы будете обучаться бесплатно, но если мы говорим про сам общеобразовательный центр Sirius, то welcome to 85 тысяч рублей в месяц, вот тогда вы поступите в этот Sirius, ну и плюс еще там будет отбирать. То есть я сразу вот так вот разрушаю ваши надежды, потому что прописка Sirius не решает абсолютно ничего. Да, это какой-то приятный бонус, но и не более того. То есть для того, чтобы попасть в общеобразовательную школу Сириус, нужно сначала сильно постараться, там ребята отбираются Олимпиадами, а во-вторых, заплатить каждый месяц по 85. Вот. И исходя из этого, абсолютно без разницы, где находится ваше жилье, находится оно за границей Сириуса или внутри самого Сириуса, то есть здесь уже выбирается классным самого жилья выбирается видами из этого жилья, ну и вообще просто где вам комфортнее. Наверное, я здесь построщики вам все рассказал, пойдемте, я зайду внутрь, сейчас вам макет покажу. У меня есть специальная розовая ручка, которую я сейчас буду тыкать и показывать вам, что вообще где находится. На самом деле здесь еще есть хорошая презентация Сириуса, то есть с таким вот логотипом. Книжечку открываем. И смотрим, как это все выглядит. Тут, на самом деле, очень много разной информации. Я же вам буду просто показывать красивые картинки, а вы будете наслаждаться этой эстетикой, которая здесь будет через 2,5-3 года уже исполнена. То есть, вот так вот будет выглядеть университет. Это один из его кампусов. Вот, в принципе, и написано. свечивает. Вот так вот это все будет выглядеть. Тут какие-то фонтаны. На самом деле, в Калифорнии выглядит чуть-чуть похуже, чем здесь. Вот такой формат, внутренние холлы, какие-то тут дизайнерские штуки распущены, стена, вот смотрите, из зелени сделана. А вот такие вот планировки будут в университетском кампусе, на самом деле, почему они это все показывают в официальной книжке, непонятно. Территория реновации Олимпийского парка, то есть это официальная книжка, это не просто распечатано где-то в типографии, это уже давно гуляющая информация везде. Вот мы видим весь Олимпийский парк. Сейчас вот здесь вот проходит Сочи автодром, но его убирают. И Формула-1 будет только в 2023 году, и в 2024 она уже приезжает в Санкт-Петербург. А вся вот эта вот история с Формулой перекочует вот сюда, в Олимпийский парк, и не будет мешать переходить через вот эти вот все подъемы, мосты и так далее. Территория спорта, парк науки, парк культуры и искусств, город мастеров. Город мастеров, где вот Олимпийский огонь сейчас находится. Там будут делать всякие спортивные площадки песчаный пляж еще нарисован почему-то очень интересно почему наверное сириусе завезут песчаный пляж но спортивные площадки куча разных каких-то тут вот зон прикольных башню какой-то поставят пирамиды египетские вот тут тоже сделают, очень много зелени планируют засадить ну короче тут вот прям книжка целая вот мы ее можем с вами рассматривать очень долго и здесь все красиво и понятно но исходя из первых страниц Нифига, вот это город мастеров. То есть сейчас вот здесь вот находится Олимпийский огонь. Вот тут вот стоит фишт. А вот тут вот будет такое волнообразное здание. Блин, прям залить мне кош хочется. Вот он, Олимпийский огонь. Вот эта площадь Олимпийского огня сейчас. Тут чик. И трибуны еще. Смотрите, какие-то стоят. То есть, может быть, здесь э, будет проходить какие-нибудь там празднования. Масленица там будет. Еще чем-нибудь такое делать. Вот, короче, концепция основная понятна, тут еще много можно что посмотреть. Если интересно, можете написать, я вам скину презентацию, она есть в электронном виде. И вот Эмеритинские высоты. То есть, как я уже говорил, три корпуса. Раз, два, три. Все они представлены в единой территории и отдельный корпус, который еще в резерве находится. Здесь будет коммерция и апартаменты. Здесь вы купить ничего не можете пока что. Потом, может быть, сможете. Но вот у ребят здесь будет бассейн, но бассейн общедоступный. Возможно, будет реализован проход в бассейн по абонементам. Может быть, управляющая компания решит, что вы достойны все. Ну, тогда и платить будут, соответственно, тоже все. Также здесь есть спортивные площадки, детские площадки. И вот здесь вот 400 парковочных мест, вот так вот вокруг. Плюс в каждом доме есть подземная парковка. В принципе выглядит он неплохо, не сказать, что он прям, конечно, какой-то прям заурядный архитектурный, но тем не менее в Сочи сильно много домов, которые выглядят хуже. Это такой выше среднего, уверенно выше среднего. И кстати одно большое отличие, что в каждой квартире есть балкон. Он, кстати, очень сильно похож, чем-то на триумф. То есть если мы его сделали бы каким-нибудь таким разновысоким, то тогда получилась бы такая же типа копия. Крыша неэксплуатируемая так хотелось бы вышел сюда и как позагорал а вид это там открывается действительно хороший в общем вот такой вот получается проект очень важная вставочка господа управляющей компании еще нет поэтому про тарифы которые здесь будут можете даже не спрашивать но исходя из класса самого жилья Тут еще на самом деле стоит вопрос, будет ли бассейн включен в инфраструктуру управляющей компании или нет, тогда цена будет примерно 100 рублей с квартиры. Если бассейн будет выведен из состава, тогда это будет примерно 50-60 рублей. Бассейн очень дорогая история и поэтому многие комплексы делают его отдельным за абонемент. Как будет здесь реализовано, будет известно потом, когда уже зайдет управляющая компания. То есть сам застройщик пока не знает ничего. Они могут построить только инфраструктуру, которую потом передадут в управляющую компанию. И уже собранием жильцов будет решаться, как всем этим пользоваться. Но безусловно, спортивные детские площадки будут в доступе. А вот бассейн, может быть, нет. Но он даже здесь-то огорожен на самом деле стоит. Вот просто наглядный пример каравелла Португалии. Построили они такие бассейн, все у них там здорово, но чтобы попасть в этот бассейн, так как за него никто не хочет платить, но всем он был нужен, 500 рублей в день абонемент, или на 3 часа 500 рублей, не помню. Ну короче, здесь может получиться точно такая же история, но если вы не хотите в бассейн, у вас море здесь, вон он рядышком, пошел туда и искупался. Очень важное замечание, еще Современные технологии здесь тоже применены, и у ребят здесь будет зарядка для электромобилей. Потому что Sirius, кстати, ну что-то говорит, что они хотят сделать город полностью для электромобилей. И то есть на бензине туда, ну, типа, может быть, не получится заехать. Пока это еще решается, это неполноценная, недостоверная информация. И также у ребят здесь будет халявный Wi-Fi. То есть, в принципе, можно будет не платить за интернет, не пользоваться ни Йотой, ни Дагамы с Телекомом, ни Билайном, ничем. Просто подключился к внутренней сети самого комплекса и грохнул Пентагон, например. Ну, прикольно же, почему бы и нет. А потом тут вообще не пойми, к кому разбираться. Поэтому, господа, вы тоже можете воспользоваться, если вы хакер такой информацией. И раз уж мы с вами заговорили про высокие компьютерные технологии, то очень много IT-компаний, такие как Тиньков, Яндекс, не знаю, Google будет открывать здесь офис или нет, уже открыли офисы в Сириусе. То есть сейчас они находятся в Дельта Сириус, это такое офисное здание, но потом, возможно, они рассредоточатся по всей территории, когда она будет построена. То есть IT-компании здесь уже есть, они находятся ровно через дорогу. И вы можете приобрести себе здесь квартиру, объединить, например, сразу вот так вот полэтажа, но ну, если вы там обладаете данными возможностями И будете через дорогу ходить пешочком в Яндексу на велосипеде гонять Или на электросамокате Благо зарядки для электро всякие техники есть Wi-Fi бесплатный Это ж сколько денег там можно сэкономить на этом все А вы представляете, если я плачу, например, за интернет в среднем по 600 рублей в месяц То получается в год я плачу 8 тысяч, да, 7200 а за 10 лет это получается 720 тысяч то тут как бы экономия это на лицо получается если интернет будет бесплатный а если еще и тачку заряжать бесплатно можно будет так то надо посчитать это все но у меня для вас есть еще одна брошюра которая представлена самим комплексом меридинские высоты то есть вот в принципе то что мы сейчас видим Примерно с вот этой точки О, похоже, подставил Открываем ее Вот так вот это будет выглядеть Ну, в вечернее время суток Здесь какой-то частный дом По-моему, его нет Ну да ладно Так это все будет выглядеть днем То есть вот весь Олимпийский парк Здесь еще даже, кстати, смотрите То есть тут уже всю строят концертный зал А здесь его еще даже нет Вот так будут выглядеть фасады вблизи Какие-то обрешетки они здесь используют, типа как на Сочи парке, наверное. Ну, хотя нет. Они не идут. Не сплошные, я имею в виду. Не пряжь кондиционеры. Но под кондиционеры будет отдельное место. И будет разводка там уже по всем квартирам. Это вот так вот мы видим с вами сейчас со стороны коммерции. То есть вот тут по сути, бассейн. Блин, так освещение красиво. Вот, в принципе, бассейн. О, а здесь бар, смотрите, ка будет даже нифига себе. То есть можно купаться, выйти, залезть вот в такую ракушку, а потом и спить здесь какого-нибудь чила со старенького амфитеатр, в котором можно будет посидеть. Я так понимаю, что это вот эта часть. Вот она. Прикольно. Мы недавно на ревьере с вами гуляли, смотрели такую историю. Какой-то парк с фонтаном. Вот он, фонтан. Ну, на Соколе тоже есть фонтан, на самом деле, я когда первый раз приехал в Сокол и там запустили этот фонтан, я думал, че за хер они сделали вообще? А потом, когда комплекс уже зажил, я понял, что фонтан очень любят детишки. Они там бегают, резвятся, при этом охлаждаются очень даже неплохо. Так что фонтан – тема. Дальше мы это уже видели, куча балкончиков, видно на море. Опять у нас вечернее время, наконец-то пошла отделка отделка, ну в принципе ребята на всех своих предыдущих комплексах показывают что они действительно делаются со вкусом и действительно делают из хороших материалов здесь в принципе все то же самое да, кстати, если вы не знали, то застройщик не первый объект в Сочи строит, далеко даже не десятый вот такая отделка будет внутри здесь какая-то декоративная штукатурка Черные двери стильно смотрятся. А здесь номера квартир над дверями. Очень, кстати, важно, если застройщик действительно сделает самостоятельно все вот эти вот номера квартир, то это будет круто. то у нас очень любят, вот эти, знаете, кто-то вот такие огромные повешает буквы себе, золотые, обязательно. А кто-то повешает себе какие серебряные и маленькие. А кто-то из ковки себе закажет на заказ. Из Якутии ему привезут. Или в Златоусте, кстати, хорошую ковку делают. Но здесь вам не получится так реализовать, потому что... Но если вот вы, конечно, в центр наклеите, то тогда, может быть, да. Здесь номера квартиры уже пронумерованы. Какая-то лестница с лифтом. Ну, вообще, места общего пользования, конечно, выглядят хорошо. Часы модные. И все, закончилось. Вот такая презентация меридинских высот именно по книжке. Так, а теперь, господа, подытожим из той информации, которую вы получили. Да, Америтинские высоты – это не дешевый объект. То есть это бизнес-класс, и за него хотят денег, как за бизнес-класс. Причем ребята не делают скидок, и они не собираются устраивать распродаж. И как раз за счет цены они хотят здесь собрать определенный контингент, который будет жить в Америтинских высотах. Они прекрасно понимают, что это будет сложно, что это будет дольше, чем у всех. Но, тем не менее, здесь действительно соберется хорошая комьюнити, опять же, именно из-за этой цены. Еще раз, подойдет это все как летняя резиденция, ПМЖ, сдача в аренду, либо квартира для будущего вашего студента. А потом он в ней женится, объединят еще какую-нибудь квартиру, выкупят, и будет у вас внучка, которая уже точно пойдет в Сириус, и уже сын за нее будет, или дочка платить по 85 тысяч в месяц. Вот. Строится это все, еще раз повторюсь, по pz 214 с применением из счетов Цены от 370 до 525 Минимальная цена 13700, максимальная 23,5 миллиона рублей И все это находится ровно напротив будущей инфраструктуры, которая сейчас активно строят А, ну еще все это выгоднее, чем банковские депозиты, поэтому это будет дорожать По крайней мере, недвижку инфляция не жрет так сильно ну а как бы в Сочи она еще и растет при этом. Ну и самое главное, здесь можно купить квартиру в длительную расстрочку. Вы помните, да, он говорил, 30% первый взнос и остальное на полтора года. Вот, господа, такая информация у нас получилась по американским высотам. Постарался вам рассказать все подробно, для того, чтобы минимум вопросов у вас остались. Но если они остались, то все ссылочки указаны в описании к этому видосу. Там есть телефон, можете написать в соцсети, можете в WhatsApp, Telegram и так далее. Везде мы вам ответим. Ну и вся наша команда Репей, курортная недвижимость, хорошо знакома с этим объектом. Поэтому любой из наших менеджеров может вам все по нему рассказать. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем хорошего настроения, удачи, всех благ и пока.